доброго времени суток вы с любовью из моего домика в деревне подошла тут на улице я сейчас к дереву яблони смотрите сколько яблок такое огромное количество бедной яблони очень-очень много яблок вот я второй день подъезжаю уже сюда, чтобы собрать просто опавшие яблоки. А здесь есть еще одна яблонька. Вот эти яблоки я не собирала, конечно, потому что, не знаю, их качества они чуть попробовали, как горчат, мне не понравилось. Но вот эти яблоки очень и очень вкусные. Хочу попробовать сделать Сладкий, очень сладкий. Хочу попробовать э, цукаты. Цукаты. Вы смотрите, как много их. Ой, как их много. И на полу очень много валяется. И вот я сейчас хочу собрать эти яблочки, сделать цукаты и испробовать свою инфракрасную сушилку. Как она сушит. Я вам покажу все это. Но прежде я соберу яблочки. Собрала, собрала ведерко яблок буквально за 10 минут. Это не растет около, около чьего-то дома. Тут улица, машина проходит. Так что никто меня за это не поругал. Только, наверное, скажет спасибо, что я так с пола собрала эти яблочки. Вы смотрите, какие они симпатичные. Они и на вкус и сладкие. Вот что самое интересное. Ну что ж, сейчас я вам покажу, приду домой, покажу, как я буду делать из них цукаты. То есть сладости домашние, без консервантов. Прошло 40 минут, я вынимаю яблочки, которые стояли в духовке. Яблочки уже подсели, и сейчас главное, чтобы они остыли до полного остывания. Эти яблоки мы доводим и потом раскладываем на сушилку. Все очень несложно. Яблочки пропитались уже сахарочком, корицей, ванильный сахар, который добавили. И сейчас главное, чтобы Остыли эти яблоки. Как только остынут, разложим на сушилку. Будем ждать цукатов яблочных. Дольки яблок с противенья я разложила на свою ультра-красную. сушилку. Посмотрите, как она выглядит. Я так ровно, конечно, долечку прям к долечке разложила. И жду высыхания. Так оно... Постоит, конечно, это не быстрое явление, скажем. Очень хорошо работает эта сушилка. Я вот тут еще и петрушечки подсыпала посушить. Ну, буду ждать высыхания по мере того, как буду пробовать. Посмотрите, какие цукаты получились прозрачненькие, какие они вкусные. Вот заменить конфеты на такие натуральные вещи, это просто очень-очень вкусно. И яблоки уходят в дело. Домашние довольны. Красота. Красота. Мне так понравилось. Делайте, наслаждайтесь и будьте здоровы. Будьте здоровы. Мир вашему дому. Мир вашему дому.